С вами канал Авто Ньюс. Краснодар. Водитель Триота Укралр, левый ряд, посчитал, что имеет преимущество при проезде через перекресток, решил перестроиться в среднюю полосу, а водитель с видеорегистратором его не пропустил, так как не мог предугадать его маневр. Для него это послужило причиной дальнейших дорожных учений чему водитель с видеорегистратором очень был удивлен. Понравилось видео ставьте лайк, оставляйте комментарии и не забывайте подписаться на канал.